Всем привет дорогие друзья с вами канал крипто shark в общем что у нас на обзоре у нас на обзоре интересный такой проект игра называется а games здесь нет собственного токена но здесь довольно таки интересная игра для людей которые немного любят порисковать можно как говорится выиграть заработать средств в общем, давайте сейчас вам быстренько все расскажу, как эта вся тема работает. А, так, собирается здесь, допустим, за столом 10 человек. Каждый туда по копеечке закинул, закинул, закинул. И из этих э, 10 человек появляется 3 проигравших. Все это делается автоматически, так как это все децентрализировано. Это все делается с помощью смарт-контракта, построенного на Binance Smart Chain. Монеты, которые здесь используются, BNB, соответственно. А, и после этого а, три человека, которые продули, скажем так, получают билетик на участие, скажем так, в призовом а, фонде, там, ну, скажем так, билетик на розыгрыш. А розыгрыш, в пул собирается а, с процентов, скажем так, с этого стола. То есть, вроде бы и проиграли, а вроде бы и нет. Потому что есть шанс потом залутать э, весь джекпот. Как бы не знаю, вроде бы мелочь, но как-никак прикольно. А, кстати, смарт-контракт почти ну, ничего не хранит никаких денег. Он автоматически запустился, сработал. Все, победителям раскинул денежку по 14%. Если вы выиграли, 14% вы имеете. Так что здесь все чисто. Никаких таких там подводных камней нет. Нет такого, что вы будете по 10 раз как там в каком-нибудь а, непонятном, а, скажем так, непонятной игре 10 раз подряд проигрывать. Здесь все построено, жарю говорю, на смарт-контракте все чисто, можете проверить сами. Кстати, белая бумага есть, можете с ней знакомиться Как я говорил, джекпот. Джекпот у нас почти 1 BNB есть. А, джекпот у нас через месяц, можно сказать, стартанет. Посмотрим, кто-то выиграет, кому-то повезет. Соответственно, что еще есть здесь очень интересного? Для тех людей, которые не собираются, скажем так, рисковать и просто тыкать кнопочку, чтобы выиграть 14% от призового там фонда, от пула, который собрался на столе. И здесь есть нормальная тема с рефералочкой. Рефералочка это очень хорошо, потому что мы подключили кошелечек, придумали себе никнейм тому образно, да, и все. И мы получаем 7% за каждого человечка, который пришел и крутнул свою ловешку. То есть, с его ловешки 7% мы можем себе залутать в карман. Как по мне, это очень нормальные, достойные бабосы, нормальный процент. И мы, главное, получаем не в каком-нибудь там токене, который там, сегодня стоит 10 долларов, завтра он стоит, блин, полдоллара, или вообще там ничего не стоит. Это все работает на BNB. Поэтому для нас это будет очень, кажется, актуально. Потому что мы сразу получаем живые бабки, которые можно в любом месте продать, перекрутить, во все что угодно. по Подорожная карте Что у нас по дорожной карте? Ну, второй квартал разработка и запуск nft -хи и тому, скажем так, реализация маркетинговых программ, стратегий, партнерства, отношения. то есть они во втором квартале будут налаживать отношения, чтобы как можно больше узнали про эту движуху людей. Ну, как по мне, эта тема сейчас очень-очень свежая, поэтому залетайте, все работает, все отлично и лутайте себе бабосики. Если вы хотите быть, скажем так, амбассадором либо партнером проекта вы все видите куда можно ставить заявку так что проблем с у вас с этим быть не должно так и как допустим если вот начать играть то есть мы просто подключаем кошелечек какой там MetaMask не MetaMask и все подключили имя пользователя сюда в, в, в там вот допустим криптошар крутили все реферальный код реферальный код либо есть либо нету то есть такая вот тема вот смотрите процесс да Здесь 4 из 10 человек уже имеется. Ну и когда 10 из 10 набивается, все автомат, все крутнулось. И после этого у нас э, ловешка распределилась. Либо выиграли, либо нет. Если вы хотите, я могу потом более детально все это запустить. Возможно даже на стриме. Может быть даже сделаю стрим. Запустим всю эту тему, движуху. И посмотрите, как это все будет работать. А пока что просто ознакомимся. И как по мне, рефералка нормальная тема. Белая бумага, читать не перечитать. Кому интересно, ссылочку оставлю. Твиттер, а, Телеграм, конечно же, сидит за новостями. Обязательно подписывайтесь туда и туда и в Дискорд. Не знаю, Дискорд как-то для нас не особо актуален, поэтому в основном это Твиттер и Телега. Но, конечно же, следите за всеми основными новостями, обновлениями на канале CryptoShark. Поэтому, ребятки, темка интересная, стоящая. Как видите, комьюнити уже 40 BNB заработало. Это очень-очень хорошо. Проведено игр 22, там регистрация 25. Я говорю, все только начинается. Нормальная тема, залетаем и зарабатываем бабки. Сразу говорю, это не пирамида. Это не какая-нибудь там замануха. Это все честно, по смарт-контракту, децентрализировано. Поэтому всем удачи, всем профита, всем пока.